Всем приветики! Всем хорошего дня и прекрасного настроения! Савит, у меня поступил заказ. Покупатель оформил Авито доставку Почты России. Заказал беспроводные наушники iPods 3. Наушники новые, как вы видите, в заводской пленочке. Сейчас иду на почту отправлять наушники. Пришла на почту отправлять беспроводные наушники iPods 3, авито доставка Почта России. Нахожусь на почте, отправляю беспроводные наушники iPods 3. Новые, запечатанные. Здрасте, Авид, доставка. Всем спасибо, до свидания. Отправила беспроводные наушники iPods 3. Не забывайте подписываться на наш YouTube и Телеграм канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Всем хороших и выгодных покупок. Всем пока.